Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать по многочисленным просьбам, полностью крестильный наборчик вот так вот выглядит отдельно э, я вам показывала в видео как выглядит чепчик платьечко и пинеточки сейчас показываю все вместе все как вы видите гармонично смотрится одинаковый узор я взяла как для э, самого платьичка крестильной рубашечки так и для чепчика точно также обвязку сделала на пинеточках одним рапортом узорчика основного для платьичка вот так вот, посмотрите, аккуратненько довольно-таки все выглядит. Я надеюсь, что вам нравится. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!